Может нам не стоит идти по дороге, а то вдруг кто-то будет ехать на машине и увидит нас, поднимут тревогу и подумают, что ты меня похитил. Ты друг, я друг. Да, конечно, мы друзья, но другие люди не знают об этом. Хотя уже поздно сворачивать, вон полицейские на дороге стоят. Вот это мы влипли. Стойте! Немедленно опустите мальчика на землю, или мы будем стрелять. Не стреляйте, я сам залез к нему на плечо. Они заставили тебя так говорить, но ты не переживай, мы спасем тебя. Сейчас вызовем спецслужбы и армию, они расправятся с этими монстрами. Нет, пожалуйста, не нужно, я буду плакать, если вы так сделаете. Я люблю этих монстров, они мои друзья. Это как же нужно было запугать ребенка, чтобы он такое говорил? Несчастный малыш, парень, не волнуйся, приедут танки и разберутся с этими гигантами, а тебя, наверное, нужно будет спасать с вертолета. Не вмешивайтесь в наши дела, гигантер, беги! Мальчик, ты делаешь большую ошибку, они съедят тебя! Вызывай подкрепление. Нужно освободить мальчишку. Может, не нужно, шеф? Вы же знаете этого парня. Он ненормальный. Вечно водится с какими-то ужасными созданиями. Вспомните сами. Говорил, что Слендер его лучший друг. Да. Действительно. Похоже, у него не все дома. Да и зачем нам эти проблемы? Нам бы заработать чуток, а не с чудовищами сражаться. И то верно. Это не входит в обязанности полиции, нам дорогу патрулировать нужно. Вдруг кто-то в нетрезвом виде за рулем будет ехать, а мы его оштрафуем, вот и заработаем. Но бабушке его позвонить нужно, пусть всыплет ему хорошенько по попе, чтобы не водился с кем попало. Стой, Гигантер, стой! Кажется оторвались. Давай дальше по лесу пробираться, чтобы больше не попадаться в неприятности. Вот она, пещера в которой вы будете жить. Думаю она достаточно высока, чтобы вам там было комфортно. Тут конечно нет ничего кроме камней, но со временем мы тут все обустроим, вы главное старайтесь не показываться людям на глаза, чтобы на вас опять не открыли охоту. Я сейчас пойду к бабушке, покушаю, а завтра вернусь к вам, хорошо? Хорошо, друг. Здравствуй, бабуля, я вернулся. Здравствуй, здравствуй, заходи, не стесняйся. Ну и как, Ты весело провел время? Как тебе сказать, неплохо. Ага, ну тогда теперь пора и за учебу взяться, без моего разрешения из с дому ни ногой, понял? Но, бабушка, мне нужно завтра пойти погулять с друзьями. Я сказала: учиться, учиться и еще раз учиться. Не помню, чье это выражение, а друзья подождут. Но, бабуля, ты не понимаешь, я пообещал, что скоро вернусь. Если ты еще раз мне возразишь, я тебя вообще никогда не выпущу отсюда. Будешь до старости уроки делать. Гигантор теперь подумает, что я его бросил. Бабушка, уже месяц прошел. Можно мне теперь пойти погулять? Нет, но моему мозгу нужен кислород. Чтобы лучше думалось. Ладно, так и быть. Иди погуляй, но только недалеко. Сбегаю в пещеру по-быстрому. Она и не заметит. Бедняги! Вы тут так целый месяц просидели, что ли? Друг, я скучать по тебе. Простите, но мою бабушку что-то нашло. Она не выпускала меня из дома. Холодно тут, однако. Может, зажжем костер? Гигантер, принеси, пожалуйста, дров, а я за спичками скажу. Главное теперь не попасться бабушке на глаза. Ну что? Нагулялся? Теперь садись, сделаю уроки. Но, бабушка, я еще не... Опять решил со мной спорить. Сейчас в угол поставлю. Снова я подвел своих друзей. Уже целый месяц прошел, как я обещал принести спички. Но лучше поздно, чем никогда. Бабушка, можно мне погулять? Да, иди. Вот так, легко. И уже нет никаких ограничений, как раньше. Да, пожалуйста. Гуляй, сколько влезет. Здорово! Хе-хе. ли его кто-то там ждет теперь. Уже два месяца прошло, все друзья, небось, разбежались давно. Привет, как вы тут? Мы скучать без тебя, друг. Простите за опоздание. Меня бабушка опять не выпускала из дому. Уж не знаю, что на нее нашло. Давайте разведем костер, смотрю вы уже и дров натаскали. Надо бы еще сюда какую-то мебель принести, чтобы тут было на чем посидеть. Сейчас по-быстрому сбегаю, принесу стул. Побудь с нами еще, друг, соскучилась по тебе. Да не переживайте, я скоро вернусь, сегодня бабушка добрая, разрешила гулять сколько влезет. Если ты не прийти, мы умрем от тоски. Я мигом. Одна нога там, другая здесь. Чего так быстро вернулся? Стул хотел взять, с новыми друзьями посидеть. Ты же на камнях сидеть не разрешаешь, бабушка. Что? С друзьями посидеть, говоришь? Так значит, ты за старое взялся. А водишься со всяким сбродом. Я все тебе знаю. Живо в дом.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 Что? Кажется, да. Сейчас я твоему приятелю наваляю. Нет, Слендер, не трогай его, он хороший. Не бойся, я аккуратно пощекочу его, чтобы он понял, что детей бить нельзя. Ну, держись, дрыщ, не стоило моего друга обижать. Его ментальная боль непробиваема. Я не могу проникнуть в его голову. Слендер! О нет! Гигантер, остановись! Это же я, Балди! Ты что, забыл меня? Пожалуйста, я умоляю тебя! Не трогай моего друга Слендера, он не причинит тебе вреда! Смотрю, твоему дружку досталось. И ты тут... Кажется, ему сейчас опять попадет. Этот гигант силен, однако. Чего ты привязался? Ты только попроси, и я остановлю его взамен на одно мое желание. Нет, я не пойду на эту сделку. Слендер сильный, он справится. Ты так думаешь? Посмотри на своего жалкого друга. Неужели у тебя нет ни капли сострадания? Гигант просто убьет его, зато я мог бы справиться с ним, мне уже приходилось иметь дело с такими. Бедный, бедный мой друг, я не могу допустить, чтобы ты погиб. Ладно кот, я согласен, помоги Слендеру, останови гиганта, но так, чтобы ему не было больно, и тогда я выполню одно твое желание. Договор дороже денег по рукам. Ты чего разбушевался, великан? Думаешь, ты тут самый крутой? Ты только посмотри на эти мускулы. Ты еще не знаешь, на что способен мультяшный кот. Тихо, тихо, не шуми. Сейчас я свяжу тебя, чтобы ты никуда не сбежал. Слендер, Слендер, ты как себя чувствуешь? Обо мне не беспокойся друг, ты сам то как, что тут произошло? Я наверное отключился на минуту, видно не рассчитал его силу. Тут мимо мультяшный код проходил, он помог. Какой же ты шумный, дорогуша. Сейчас я тебе кляп ставлю, раз ты не можешь достойно примириться с поражением. Ну вот, дело сделано, как и договаривались. Делай с ним что хочешь, он твой. Спасибо. Спасибо в карман не положишь, стакан не нальешь, и на хлеб не намажешь. Можешь оставить свое спасибо при себе. Я лучше приду за твоим долгом позже. Чао. Что он имел в виду? За каким долгом? Понимаешь ли, Слендер, кот согласился помочь не просто так. Он взял с меня слово, что я выполню одно его желание. Что? Как ты мог на это согласиться? Это же безумие! Но что мне оставалось делать? Гигантер мог убить тебя. Мне пришлось. Балди, меня нельзя убить. Я и так уже мертв. Я просто отключился на минутку. Я бы справился с ним. Не было времени на раздумья. Нужно было что-то делать. Я переживал за тебя. Я ценю это, друг. Но боюсь, что плата за это может оказаться слишком высокой. Этот кот нехороший, я это чувствую. Ладно. За долгом он придет, возможно, не скоро. Сейчас нужно разобраться с гигантером. Я ума не приложу, почему он так сбесился. Какая муха его укусила! Он ведь был таким дружелюбным. Пока оставим его тут. «Идем в пещеру, нужно проверить, что там!» «Привет, фонареголовая!» «У вас тут все в порядке?» «Ты не знаешь, почему гигантер напал на меня?» «Ах да, ты же не можешь говорить!» «Смотрю, он тут стульев натаскал и мебели разной. Видно, не хотел, чтобы я уходил еще зачем-то. Я долго отсутствовал. Вот он и рассердился». Балди, берегись, он освободился. Здравствуй, друг, ты не ходи брать стул, я сам приносить стул. Много стул, очень много, ты только не уходи, ладно? Гигантер, ну как, мы только что видели тебя в лесу, ты напал на меня и на Слендера. Друг, что такое говорить? Я никогда не обидеть друга, я всегда любить друга. Возможно ли такое, что это был не он, а похожее на него существо? Возможно. Я не могу проникнуть в его мысли, но от него идут совсем другие вибрации. Идем в лес, проверим. Нехороший! Ай-яй-яй! Удивительно! Получается, в природе существуют и другие монстры, похожие на тебя. Я не монстр. Я друг. Если ты был рядом, почему не пришел на помощь, когда твой друг нуждался в ней? Неужели не слышал, как тут гуляет еще один сиреноголовый? Он шумел на весь лес. Я весь день искать стул. Нелегко найти стул, в который никто не сидит. Далеко ходить искать, ничего не слышать. Слендер, не ругай гигантера, он тут ни при чем. Вы лучше подружитесь. Из нас выйдет хорошая компания. Никакой компании у нас не будет, Балди. Тебе не стоит водиться с ними. Ходить в лес опасно. Ты забыл, во что ты вляпался, пообещав мультяшному коту желание. Твоя бабушка была права, что не выпускала тебя. Я взял на себя ответственность и помог тебе сбежать из дому. Я должен тебя вернуть обратно. Что ты такое говоришь? Бабушка теперь не скоро выпустит меня на улицу. Друг, не уходи. Я так сильно скучать без тебя. Я найду еще стул. нога, стул. Целая гора стул. Ты только не покидай нас. Слендер, пожалуйста. Не нужно быть таким категоричным. Извини, балди. Но я действую ради твоей безопасности. Я не могу допустить, чтобы ты еще раз пострадал. Дай мне руку. Нет, пожалуйста. Гигантер, я вернусь. Друг, куда же ты? Даже не посидеть со мной на новый стул. Оставайся дома и не ходи в лес. Там твоя безопасность не гарантирована. Не плачь, Балди. Я не могу на это смотреть. Мне больно, что я вынужден так поступить. Поэтому я лучше удалюсь, чтобы ты не стал уговаривать меня освободить тебя обратно. Не вздумай больше убегать из дома. Слушай бабушку. Внучок! Ты вернулся? Похоже, что так. Я слышала какой-то шум в лесу. Это твои друзья так кричат? Нет. Ладно, я сейчас приду. Алло? Это бабушка Балди. Он вернулся. Опять встречался с этими монстрами в лесу. Все, как вы говорили. Очень шумные, издают звуки, похожие на сирену. Пообещайте ему, что скоро отпустите его, чтобы он опять не сбежал. Не стоит лишний раз ему быть сиреноголовым. Он безопасен. Нам нужно всего пару дней на сборы. Тогда мы сможем приехать и отследить, куда он ходит, после чего мы заберем этих чудовищ. И они больше не будут угрожать здоровью вашего внука. Спасибо за сотрудничество. Подтвердилась информация о местонахождении Сиреноголового. Выезжаем. Восстановим этого малыша, которого ты укокошил. Я нечаянно. За нечаянно бьют отчаянно. Ладно, не бойся. Нам повезло, что я гениальный ученый. Нашел средство воскрешения этого мелкого. Даже не знаю, как этого гибрида назвать. Сирена фонариголовый. Ты давай копай, нам нужны его останки. Мы оживим его, тогда у нас появится отличная приманка. Сиреноголовый сам прибежит к нам в руки. Бабушка, ты сказала, что отпустишь меня гулять после того, как я сделаю все уроки. Я уже сделал. Потерпи немного.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 Мы освободим твоего малыша, незаметно проследуем за ними, до их базы, и пока они будут спать, выкрадем его. Только идите тихо, а то вечно вы гремите своими ступнями, за километр слышно. Гигантер, ты сильно шумишь. Ступай на носочках, а не на всю ступню. Видишь, как у фонареголовый хорошо получается. Нет же. Не так. Так нас скоро заметят. Ты всю дорогу шумел, Гигантер. Нам повезло, что нас не услышали. Только не вздумай что-то мне говорить, а то нас сразу вычислят, ты слишком громкий. Они остановились у своей лаборатории. Я так и думал. Значит тут и останутся. Пойду на разведку. Я. Yeah. Я. Yeah. Что? Ты хочешь сказать, что ты пойдешь? Нет. Ты шумный. Тебе нельзя. Кажется, Фонарь Головая хочет пойти. В принципе, я не против. У нее силы много, она легко взломает клетку. Только двигайся очень тихо. Никого нет. Можешь идти. Директор вышел. Сейчас он ее заметит. Нет. Смотри, она притворилась фонарем. Какой чудный вечерок и никого вокруг. Ни одной живой души. Ладно, пора идти спать. Вот только поставлю фургон во внутреннем дворе и сразу спать. Ученые уже легли, пора и мне бай-бай. У нее лампочка перегорела. Повезло, что он ее не заметил. Кажется, он переставляет фургон во внутренний двор. Жаль, теперь отсюда ничего не увидим. Надеюсь, фонареголовая справится. Приготовьтесь. Они рядом. Я видел лампоголового. У него перегорела лампочка. Я сделал вид, что не заметил. Сейчас сюда придет, наверное. Как скажете, сэр. есть скоро сюда и сереноголовый заявится как только почует неладное так что будьте внимательны почему ее так долго нет я пойду проверю нет друг я пойти да тихо же ты тихо ладно иди только не шуми на цыпочках на цыпочках папа! Малыш, папа. Хорошая идея была стрелять сверху, мишени как на ладони. Ну вот и все, господа, дело сделано, сейчас припрется этот сопляк наверняка, будет тут нюнь не распускать, умолять отпустить их, как бы не так, что тут происходит? А ты как думаешь, мы обвели вас вокруг пальца? Или ты думал, что самый умный? Мы специально все подстроили так, чтобы вы за нами пошли. Лампоголовый выдал ваше присутствие, когда у него перегорела лампа. Я переставил фургон, чтобы из кустов, где вы прятались, не было видно, как мои люди на крыше готовы к стрельбе. Ты не беспокойся, они живы и здоровы. Мы просто их усыпили. Сейчас свяжем, и они будут полностью в моей власти. Пожалуйста, отпустите их. Так парень, даже не начинай тут причитать. Ты ничего этим не добьешься. Сейчас я отвезу тебя к бабушке, как мы с ней договаривались. Она с вами в сговоре? Конечно, с самого начала, как ты пришел домой, сбежал с этими чудовищами. Полиция сообщила ей, что видела тебя на дороге с ними. Ну а когда мы ей позвонили, она согласилась с нами сотрудничать. Свяжите их. Утром я приеду на грузовой машине. Будем грузить. Поехали, мальчик. Тут тебе больше нечего делать. Добрый вечер. Мы схватили монстров. Больше вам не о чем переживать. И пожалуйста, проследите, чтобы ваш внук... Не сбежал сегодня, а то мало ли чего от него можно ожидать. Вдруг захочет вернуться и освободить их. О, я уж об этом позабочусь, как никогда. Он у меня сегодня всю ночь будет уроки делать. О, мадам, я вами восхищен. Мне бы такого воспитателя в школу. А то дети нынче совсем расслабились. Ладно, что-то я устал. Поеду немного вздремну. А вы воспитываете его. Воспитываете. Вот, теперь ты не сбежишь. И дверь я тоже заколочу. Так что не трать время на продумывание своего побега. А учи уроки утром приду, проверю. Не могу поверить, что вот так все закончилось. Больше я никогда не увижу своих друзей. И что же будет с ними? Какая злая судьба уготована им. Слендер. Смотрю, твоя бабушка ужесточила режим. Прости меня, я был неправ. Если хочешь, можем вернуться к твоим друзьям. Слендер, ты не представляешь, как все плохо. Мне нужна твоя помощь. Говори, что нужно делать, друг. Ученые, которые связали их, уже легли спать. Сможешь по одному перенести их всех в пещеру? Без проблем. Папа. Малыш. Отлично. Теперь вы все на свободе. Семья воссоединилась. Но нужно еще кое-что сделать, чтобы директор отстал от вас надолго. Нужно перенести его в лабораторию. Туда, где лежал сиреноголовый. Директор всегда в первую очередь охотился за сиреноголовым. Остальные ему нужны были ради приманки. Возможно, он поймет, что лучше синица в руках, чем журавль в небе и больше не станет искать фонареголовую с малышом. Друзья, я рад, что вы все на свободе, но как мне не тяжело это признавать, вам тут оставаться больше нельзя. Мы не знаем, будут вас искать или нет, но рисковать больше неправильно. Утром мы отведем вас на новое место. Это далеко отсюда, на другом краю леса. Там есть пещера, не такая уютная, как это, но зато не найдут. К сожалению, я не смогу вас там навещать. Если захочешь, я тебя туда телепортирую, друг, когда попросишь. Я буду этому только рад, Слендер, а сейчас предлагаю немного посидеть тут особенно когда у нас есть гостинцы от бабушки смотрите что она передала будет чем отметить нашу победу я устал спать хочется засыпай друг доброе утро доброе утро ну не знаю не знаю для кого доброе но а для кого нет кот. Ты что тут делаешь? Я пришел за твоим долгом. Так быстро? Я сказал позже. И я сдержал свое обещание. Теперь ты должен сдержать свое. Сейчас ты у меня получишь. Слендер, стой. Был уговор. Ничего не поделаешь. Говори, чего ты хочешь? Смотрю, вы тут хорошо устроились. Я желаю, чтобы ты отдал эту пещеру мне. Теперь она моя. Убирайтесь отсюда вон. Вы тут больше не живете. Ха-ха-ха-ха. А, -а, а, ну что? Как я вас. Ладно. Она твоя. Мы в расчете. И это все? Никакого сожаления. И ты даже не заплачешь. Мы и так собирались отсюда уходить. Что? Как же я так просчитался? Ну ничего, в следующий раз ты так легко не отделаешься. Следующего раза не будет. Идем. Директор. Кстати, как вам не стыдно? Я собирался отвезти сиреноголового в свою школу и поселить в лесу, чтобы ученики не сбегали от уроков, зная, что в лесу живет чудовище. Я рассчитывал, что сиреноголовый в случае чего не нанесет детям вреда. А лишь будет отпугивающим фактором. А вы что мне предлагаете? Поселить этого буйного монстра, которого вы мне подсунули, чтобы он разнес мне школу, чтобы начал есть детей, так что ли? Мы не знали, поймите, для всех лучше будет, если сиреноголовый поселится в моем лесу со своей семьей. Он там будет жить припвающий и мои ученики возьмутся за учебу и все будут живы и здоровы. Друг, Я не хочу, чтобы ученик умирать. Я пойти с ним в лес. Да, наверное это будет неплохой вариант и прятаться теперь не придется. Я проверю, как вы их там устроили на новом месте. Если вы обманываете, то вам придется иметь дело со мной. Хорошо, хорошо. Проверяйте, сколько хотите. Так не хочется сразу тут расставаться. А давайте прогуляемся к вашему новому дому. Посмотрим, где вы будете жить. А Слендер потом вернет меня домой. Ведите нас, директор. Мы будем следовать за вами. Ну вот и все, друзья. Это конец. А кто смотрел, тот молодец. Не забудьте поставить лайк и оставить комментарий, чтобы ролик набрал много просмотров. Всем пока!